Всем ребята, с вами Адилет, вы на канале Атихай. и я спустя сколько уже лет или месяцев я решил записать песни. Давно я не пел, и, и то это не простые песни, не сейчас модные песни, а хочу. Старенькие 80-х песни попеть. Я думаю, это будет контент. И вы поддержите меня лайком на это, на это видео. Лайки много поставите и подпишитесь, кто не подписался. Давайте не будем медлить, давайте поехали. Вот тема называется Не бойся. Сейчас я тут делаю вот так, чтоб мне вас было и эту. Сейчас буду петь. Не судите строка, я под прошлым комментам да. видел много комментариев. Так что в этом не пишите так. В этом доме с вами с вами я лучше с вами с вами с вами с ну и что ж с Свет не отомтирует никому. Пусть тебя не надеюсь, осень. холодная ночь, мне не быть одному. Не бойся, не бойся, не бойся. И светит за ту свет черна в ней. А окнам не плачется осень. А я не боюсь, что хорошее вы? Ну, не смеялись, я прыгав только Не бойся, не бойся, не бойся Ведь я никто там, никому И пусть не надеется осень На холодную ночь Я не будь на тону Не бойся, не бойся, не бойся Зведи затутся Вечу на дне, а гуна не прячется осень а я не боюсь и хошет Ну, если поставите много-много лайков, я это постараюсь все попеть, так сказать. Правильно я даже не могу ковали. Так что если много лайков не бойся, не бойся, не То бойся, вы услышите весь полный, весь полный Полный надеюсь, это осень, ночь, не, не, бойся, не, не бойся, не бойся, не бойся, бойся, бойся, не бойся, бойся, бойся И свете забыл Вечер на дне За окнами прячется осень А я не боюсь Тихо-чек черней а, а я не боюсь А я не боюсь А я не боюсь Вот такая вот песня была кому понравилось ставьте лайки